Всем привет! Вы на канале "Зашумим". Сегодня у нас обзор шумоизоляции салона автомобиля Toyota Sienna. Мы, как обычно, начали работу с потолка. Давайте я вам покажу, как происходит обработка потолочной зоны. Значит, обработка у нас два слоя. Первый это слой виброизоляции. Это у нас Comfort Mat Viper. Далее у нас нанесены слои шумопоглотителей. Это Softway F15. Значит, здесь у нас так и останется. Один слой связан это с тем, что с люком и эта шторка отодвигается вот примерно до такого расстояния, чтобы она, она не цеплялась за материал. Поэтому мы наносим один слой. Также а, обрабатываем а, зону вдоль люка и вот там с передней части салона. А, ну и как вы все знаете, вот эти вот ребра жесткости они также не подвергаются обработке, связанные это с тем, чтобы там не скапливался конденсат. Следующий этап работы – это шумоизоляция пола в салоне. Значит, зона э, водителя и переднего пассажира обработана у нас в три слоя. По нашему, скажем так, пирогу трехслойному, это атом, интегра и акустическая мембрана, блокатор. Средняя зона, зона пассажиров, э, так как здесь есть релинги, по которым ездит сиденье и расстояние до них, ну, скажем так, практически минимальное. По этой причине внести здесь три слоя не предоставляется возможным, иначе мы просто не соберем ковер, либо сиденья будут задевать за ковер тогда, когда они будут двигаться вперед и назад. А, багажный отсек у нас обработан а, также стандартно в а, два слоя, то есть арки – это атом и блокшот, крылья задние, а, вайпер и блокшот. Также не забываем мы про наши а, акустические ловушки, вот эти вот зеленые элементы, которые у нас находятся в скрытых полостях – которым раньше не могли обрабатывать ввиду отсутствия подобного материала. Закончили работы с салоном и приступили к шумоизоляции дверей, крышки багажника и капота. Эта дверь обработана у нас уже в два слоя. Там у нас виброизоляция с интегрой. А, обработка практически стопроцентная, кроме а, ребер жесткости и систем безопасности. Ну а вот так вот выглядит третий слой на металле двери. А, он закрывает технологические отверстия. А, также он прижимает проводку эту вот часть, да, чтобы она у нас также не прыгала и не дребезжала. Остается открытым динамик и троса, который подключается на ручку к самой обшивке. Один из заключительных этапов шумоизоляции, который мы производим, это антискриптная обработка пластиковых элементов. Здесь у нас обшивка двери, которая полностью обработана. Мы не закрываем места под динамики и зона открытия ручек. Это у нас боковина в багажном отсеке. Она также полностью обработана шумопоглощающим материалом. Также в обработку у нас входит и панель багажника вместе со стоечками. А сама крышка багажника будет обработана в один слой виброизоляционными материалами. Таким образом, я вам показал практически все зоны и этапы работы с шумоизоляцией этой Toyota Sienna. Осталось поставить только пластиковые элементы, доделать до конца правую дверь и собрать до конца автомобиль. На этом все. Спасибо за внимание. Ждем вас в следующих роликах.